Здравствуйте! На съемку этого видео меня, ну как, простимулировал мой поход в отдел семян в магазине. Множество семян продается в магазинах. Вот. И что меня привлекло, очень много помидор, томатов. Вот, и несколько с таким названием. Балконное чудо, комнатный. Вот такие названия, мол, эти помидоры, эти томаты могут выращиваться в квартире, в комнате. И стоимость этих семян в 2-3 раза выше, чем обыкновенные томаты для открытого-закрытого грунта. Вот При мне очень рьяно консультант рассказывала, какие преимущества у комнатных томатов перед любыми другими сортами, что только их можно вырастить в квартире или на подоконнике. И вот я хочу вместе с вами посеять обыкновенные томаты черри. И доказать что любой томат будет расти в комнатных условиях и давать урожай итак вот я купила томат черри вот если вы хотите вырастить тоже в квартире семена или на балконе что нужно сделать во первых выбрать сорт помидор какие вам нравятся и внимательно изучить какие какой куст будет по высоте если вы хотите высокий куст если у вас есть место на балконе опору какую-то для вашего помидора организовать можете взять себе высокорослый куст он у вас проживет дольше и, возможно, даст больше помидоров. Если вам просто как декорация нужно, хотите вырастить, вот можно невысокий скороспелый куст помидорчиков взять и вырастить. Я выбрала помидоры черри. Почему? Потому что черри обычно сладкие на вкус. Вкусные маленькие сладенькие помидорчики и так что же нам нужно для посева берем небольшой горшочек сначала вот как при пересадке посадки любых растений мы наполняем где-то полтора два сантиметра керамзит любой или камушки любой дренаж черепки можно вот сверху универсальный грунт для рассады вот так слегка слегка мы его трамбовали вот у нас пакетик с семенами достаем. Достаем семена, и оказывается здесь больше двух десятков семян. Столько нам не нужно. Мы не будем выращивать э, целый балкон, там засаживать. Э, а Вырастим всего лишь пару кустиков. Но чтобы вырастить пару кустиков, я не знаю, какая всхожесть этих семян. Какие будут растения, хорошие или слабенькие, поэтому вырастим посеем штук 5-6 помидорчиков. Вот подготовленный грунт, немножко мы утрамбовали. Сейчас берем, хорошенько увлажняем верхнюю часть. Вот, хорошенько увлажняем верхнюю часть. И раскладываем семена желательно не гуще чем полтора два сантиметра между ними вот я разложила семена расстояние между ними довольно таки большие сейчас аккуратненько присыплю грунтом где-то не более чем пол сантиметра глубина в общем все сажается на глубину все семена на глубину 3 три высоты зернышка ну так как у нас зернышко где-то 2 миллиметра вот то нам можно до сантиметра глубины сажать вот так слегка я Прикрыла эти семена. Спрятались они у меня. Накрываю все целлофановым пакетом. И на теплое, светлое место. Через 5-7 дней, приблизительно. Зависит от сортовых особенностей, от схожести семян. У нас появятся всходы. До свидания. До новых встреч. Да.